Привет, ребят! Я вас вновь хочу пригласить на ретрит, который состоится с 3 по 7 марта в Лоу, в великолепном ретрит-центре Нараяна. Что будет на этом ретрите? На этом ретрите я вас разберу по косточкам. Я залезу в глубины вашего подсознания, в те уголки, о которых вы даже не предполагали. Что будет на этом ретрите? На этом ретрите... Будет глубокое погружение внутрь ваших клеток. Что это значит? Это не только медитативное состояние, но это будет глубокое погружение с шаманом, у которого огромный опыт, более 30 лет. И я вас в ближайшее время, конечно же, с ним познакомлю. Что там будет еще? Конечно, мы поговорим о депривации. Не только поговорим, но и устроим не одну, а две ночи депривации. Это будет что-то незабываемое. Вы попадете в другой мир. Вы узнаете, что такое телепортация. Вы узнаете много того, о чем раньше читали только в книгах, в сказках и в каких-нибудь увлекательных фэнтези. Да-да, мы погрузимся абсолютно в другие миры. Хочешь уйти из этого мира хотя бы ненадолго? Приходи на ретрит и мы тебе покажем новое».